Привет, как вам мое Самбреро? Как дела у вас? А, ну да, я же вас не слышу. Надеюсь, у вас все хорошо. У меня все отлично. Спасибо. Я на Open House продаю красивый дом в Инсина. Сейчас я вам его покажу. Все, description, все... Как это будет description? Я по-русски уже забыл. Описание внизу. Если вам дом нравится и цена подходит, пожалуйста, и вы ищете дом, конечно же, в Инсина, звоните. Ну, а если нет, то ничего страшного, я не в обиде. У меня есть другие дома, которые я могу продать, показать. Так что смотрите и спасибо вам за внимание. Пока.